всем привет сегодня в своем видео я расскажу как установить браузер по умолчанию windows Итак, допустим у нас есть google chrome Filezilla, edge яндекс много разнообразных браузеров и допустим вы используете какой-нибудь один чтобы поставить его по умолчанию нам необходимо сделать правой кнопкой мыши нажать на пуск выбрать параметры После мы переходим в приложение и затем с левой стороны приложение по умолчанию. Здесь у нас есть вкладочка веб-браузер. Google Chrome у меня стоит. На нее нажимаете и здесь у вас выходят все приложения, которые используются. Ну, браузеры. Firefox, Google Chrome, Internet Explorer уже не поддерживается. Edge. Ну, допустим, если нам необходимо поставить Firefox, мы нажимаем на Firefox. И по умолчанию у нас вкладки интернетские будут открываться в Firefox. Я поставлю Google. Ну, таким способом можно поставить интернет-браузер по умолчанию. Друзья, если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!